Что там непонятно? А от кого поступило? А с других организаций-то вам не присылали, чтобы провести проект? Что нет у вас? Было. Что Было. Тоже есть? Да. Да, можно да. Так, Водоканал, значит. Чтобы я... провести проект по факту поступления 23 5, 12 Водоканал, Водомнение. Теперь по поводу порядка приобретения адаптации. Есть такое установление. Вот <coughs> Учить гражданство РФ, если родители у него, граждане СССР. Ты, можно? Ну, все можно. Ты живешь виртуальной жизнью, а правду от тебя скрывают уже более 30 лет. Проснись, человек, подумай о своем будущем и будущем своих детей и внуков. Думали, быстро. Ну, не, мы, мы быстро. Да, как мы, мы быстро да, откроем. Да, мы вам уже читали. Да, да конечно. Мы думаем, чем бы нас еще удивить. Мы сейчас, а? А? сейчас а? у вас послушаем, что там они хотят, хотят от нас да, много чем. Да. Что-то отключай, кончил. Ты его это, не, не увеличивай это а не, не не все нормально. Плавно. Ты дальше делаешь. Ну что, давай, ну, чё, По поступившему телу проверки нам надо попросить Филимонова Павла Владимировича факту поступления, уведомления в адрес грязных Андрея Михайловича в создании граждан СССР, Совета народных депутатов исполнительного комитета СНД. То есть... Кратко. Что там непонятно? А от кого поступило? От Только от грязных? Он хочет разобраться или кто? Нет, я не материал проверки в списании, язык успеваю. Это далее да? тяжелая часть, да. Все, материал проверки в рамках, другие есть, провести вам, проверку. Другие вам написали, да? Просто да. нам вкратце. Цели то же самое, что написать, вот у вот, вас что в доме написано, когда создано, и все. Зачем, Комитет Мы бы был. хотели в первую очередь узнать, раз у вас нет удостоверений, ага. удостоверение есть, как бы, да, от 1.2. Но у вас должна быть доверенность. У нас контракт есть. Нет. Там прописано. Контракт от Фельдкина. А доверенность от кого? В контракте прописано же от грязных. что нет, мы представляем нет, нет, нет. законные интересы по, от межмуниципального отдела. По закону, да? От колокольцев у нас есть только как раз, где вы должны быть Мы в данном случае можем только проверить Ваши полномочия. Если полномочий нет, мы можем подписать Вам гном, uh -huh. что на основании Ваших конструкторов да, мы Вам днем uh -huh. а. вот. там не что. А то, что он запрашивает, значит, он вас послал знать, что он не Там чисто по-русски написано, там не самое, на самое. Ну, у нас нас положено в каждом материале проверки, было объяснение того человека, которое обращается. А с других Можно организаций вам не присылали, чтобы провести проверку? нет у вас? Было. Да. Да. Тоже есть? Да. да. Можно ознакомиться. с там? Какие организации? много. Можно? Можно ознакомиться, нет? Нет, ну мы не будем... Ход... Не, не нет, не фотка по ознакомиться. Хотя бы записывать, кто занимал. Так, слушай, еще раз. Нет, мы записывали. Так, нет, не получается, не, ну, получается вы нам разъясните, мы адми... им ответ Сейчас администрация. Ответы, так, администрация Затем, конкурс, первый конкурсный? Кто первый? То есть вам нет необходимости еще раз объяснять. Просили нас уведомить, что вы. Их успели в Уже у вас провести проверку, ну, еще. еще одно. Так, так, как это, мы ну мы уже разговаривали <класс> на <нет, нет, класс> Подождите. давай ознакомимся с вами. Камера это не понятно, потом отлично было. Земская, Собрание, угорская, муниципального района. Значит, крохоли. Прошу у вас провести проверку и принять национальное решение по данному партнеру, принятое решение поиска по адресу. 19 декабря. Можно я открою кофе? Давай, откроемся, сейчас как так вы. вы, вы стык, даже, две, две. У вас есть уже древлевый да? Так, водоканал, значит. Я... провести проект по факту поступления искуплению 23-12-го. Водоканал, водонейность, прилагаемые, цементрами. Вот. Вот. Получили в, в жизни А, что объекты, мастер такие как водозаборы, насосные станции, станции, очистки и напроводные сети резервуары для обеспечения рыбом потребителей важных для обеспечения жизни безопасности инстанции где за организация работы данных объектов может повлечь угрозу жизни Все? три только все получается да. и четвертый получается и от вас ну, да. Так это получаете за, за, за несколько лет посчитали наверное Печать. Ну, я так полагаю, да. сейчас Если когда ребенок печать, не знает, паспорт, да? ему вот им поставят, кто хочет. Нет, нет. Кто приобретает, да. кто написал. Это понятно. Дамер печати у вас приобретает. Нет. Нет. Теперь по поводу порядка приобретения. Гражданин. Есть такое остановление. Ну, здесь есть печать, паспорт, паспорт дружбенина, а здесь федерации. Это название, было... название, да? название, да? название благородного нет. Нет. Нет, Нет. Не понятно. Ладно. Не будем но, есть, здесь, да, другой субъект. Смотрите, Другого, написано это, здесь. Понятно. Статус иностранцев <свят> Российской Федерации. Китая. Да? Вот Иностранные граждане обращаются с заявлением на получение российского гражданства на территории Российской Федерации, должны обладать легальным статусом, например, иметь вид на жительство. Лица, находящиеся в России. Законно не могут претендовать на получение гражданства. Статус иностранцев регулируется федеральными законами о беженстве 19 февраля 1993 года. В оправу По положения иностранных граждан Российской Федерации 25 июля 2002 года постановление правительства РФ о предоставлении временного удержания граждан Украины на территории Российской Федерации в упрощенном порядке 22 года. 2014 -го года с государственным РФ и другие. Корректоральные органы МВД выдают иностранным гражданам разрешение на временное проживание в России сроком на 3 года. Число разрешений ограничено в пределах квоты, ежегодно утверждаемое правительством РФ без учета квоты РВП, могут получить, внимание, бывшие граждане СССР, родившиеся на территории РСФСР, Лица, родившиеся на территории РФ, лица, состоящие в браке с гражданином РФ, проживающим в России, поступившие на военную службу в РФ, участники государственной программы показания по содействия добровольного переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, лица, имеющие ребенка, состоящие в гражданстве РФ, как может вот здесь вот мне объясните, как может ребенок получить гражданство РФ, если родители у него граждане СССР? Может? можно. Но вы же юридически подкованные. Лица, осуществляющие инвестиции в России, в размере установленного правительством, лица, осуществляющие инвестиции, это любой иностранец, может дать деньги и получить гражданство. Это вопрос. Это что такое? Это значит покупается Российская Федерация. Последний приказ видео не читали. Он продает порта, вокзалы, РРС, которые стратегически все объекты, Аэропорт, они да. все проданы Вы сами понимаете, что происходит? Россию продают просто-напросто. Некоторые другие категории иностранных граждан, имеющие прямых родственников граждан России. Вместе с подачей заявления на РВП э, проводится обязательно дикталоскопическая регистрация иностранцев. Иностранцы, я вам прочитал, кто такие mm -hmm. сейчас. Да? Иностранцы, это статус, э, статус иностранцев в Российской Федерации. Еще раз э, вам зачитаю это. Бывшие граждане СССР, родившиеся на территории РСФСР. То есть мы иностранцы. Э, так, у нас я вам а, а это, вы изучите хотя бы для себя. И поймите. Тем, чем вы сейчас занимаетесь, вы занимаетесь э, продажей своих родственников и своих дедов и прадедов, которые воевали в Великую Отечественную войну, и теперь они получаются. Кто? Мы же не продаем. если бы мы продавали, мы бы получали... Вы не продаете, вы нибудь. участвуете да, в этом нам за это деньги платят, что вы участвуете в ОПГ. Можно с паспорта возникнуть? Мне пришло письмо из Совета В общем, что, уважаемый Сергей Натальевич, ответ на ваш запрос, что в научно-стралочном аппарате к фонду, там, ну, номер, духовный совет в СССР, картотеки, гражданского СССР, сведения по решению субботина Сергея Восточка 1 февраля 1969 года рождения не обнаружено что, что я нашел я дай покажи покажи, да, покажи мы на уже разговаривали я И, общем, мы являлись все граждане ССР, в общем то как бы. И вы тоже граждане да, и и вы, это все понятно, но пока, пока мы численся в Российской Федерации, мы исполняем законы, у, у нас-то какая-то вам просьба. Вы написали обращение? Просто у нас пока и к этому обращению приложить объяснение. Все. В произвольной форме можно объяснить. А вас это делаем незаконно, у вас никто не есть. Нам, ну, мы, почему-то даже, незаконно, что ли, что-то Мы делаем закон. А? Анатолий? Да как? Анатолий, Я бы Дайте сказать, человек. Вы... Не знаете, вот тут у нас товарищи, не знаете, Мы приехали, мы выполним решение завершения. Семьдец, да? И дело в том, что, куда, куда, куда, куда, там. Главный сержант, я <свят> подошел и спросил, у вас есть решение суда Ристо. на отключение его от по жалоба? Почему сейчас у нас его полицейские пришли, и это там в я еще больше а так А нам не верим, а нам не верим. Как такое может быть, что вы же должны ну, Конституцию соблюдать, что без решения суда никого нельзя признать? Виновный. А у него да, совершенно есть дочь. Вот я, я просто удивляюсь, вот, я лучший работник не лекции, как бы я горжусь этим, что я работал, кто отдал 20 лет, А сейчас, если бы, знаете, уже у меня бы сыновья, у меня тоже не отставки, ну, кого же служить. Если бы они в полиции, вот так вот, я бы просто судился. Ребята, я вам, честно скажу, а да. что у да, нас да, именно да. С нарушением ваших да. законных прав ни разу не Ваши права тоже нарушены. Что нарушено, нужно обращаться в суд и там доказывать свои аргументы. Знаете, у нас постоит сейчас, если я послал и суд, значит послал и пьяный букуха. Ну, нак ты букуха. Да я скажем так, ну государственные служащий, мы без комментариев. Нет, не государственный. коммерческие. Я понял. Нашу точку зрения, наша точка зрения такая. О, посмотрите. Спасибо. Последнее э, изменение да, там, правительство Российской Федерации, перед тем, как идти в поставку. Вы знаете, что выездан э, указ да, о двойном гражданстве. Если человек имеет двойное гражданство, он имеет право не имеет права где-то на какой-то снике находиться. Да? Вы слышали уже, да? да. Вот Я вот вам вот поэтому предлагаю. Можете подписать вот это заявление о выходе из гражданства СССР? Mm -hmm. Мы вам предлагаем тоже. -то Мы вам знает. предлагаем выйти. Почему вы требуете с нас? Так, черт, нет, вас вы? не требуем выйти, либо войти. У нас нет таких полномочий. А у нас есть вас. вот эти полномочия. Вот мы ну, вам, вот да вам я вопрос. Я паспорт получал гражданина России. Ну так ну, да, вот, тогда какие проблемы, раз ты считаешься гражданином а России? Подписывай, пожалуйста. 84-й год рождения. А, ну, советская. Советская. Ну, Значит, держитесь. Я же вам поясняю, что пока нет, я не У меня никаких без комментариев. <св felix> Ничего не сделал, не комментировал. Это <плес> Даже так. У нас, Это личное у нас дело по закону подвеса сотрудникам полиции является гражданин Российской Федерации. Ди, Ди, а, есть, а, у а у тебя есть гражданство Российской Федерации? А вы знаете, что граждан... А, вы, кстати, написано, что изучите, я вам скажу сейчас, здесь вот в конце написано, да, сколько приобрело. Mm. Так, в 2014 году, в 2014 году, временное убежище в России получили 250 тысяч человек. В 2013 году 2000 человек, в 2015 году 149 тысяч человек, в 2016 году 22 тысячи человек, в 2017 году 10 тысяч человек, человек к началу 2019 года, статус временного убежища в России имели 76 тысяч человек, 98% беженцев из Украины. По разрешению на временное проживание в России в конце 2018 года находилось 512 852 человека, по виду жительства 630 000 человек. По состоянию на 1 августа 2018 года, по словам Кирилловой, это идет, на территории Российской Федерации находилось 8,5 миллион граждан СНГ. Мы входили в это СНГ. Вы помните, да? И вот скажите мне, из этих 8,5 миллионов граждан, граждане какого государства являются, все остальные, кто не получил гражданство Российской Федерации? А здесь вот это вот, гражданство, да? Самое интересное, зачем здесь напоминают бывшие граждане СССР, родившиеся на территории РСФСР? А приобретение гражданства, порядок приобретения, здесь написано, Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ряда районов юго-восточных регионов Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке. причем тут граждане СССР, если здесь написано по Украине. Это просто заувалированный вот этот закон, заувалировано, чтобы э, статус наностранства применить граждан СССР в СССР. И все законы противоречат Конституции. Даже если взять проект Конституции Российской Федерации, они все противоречат. Все законы, все постановления и все указы, приказы. И ни один закон, приказ, указ не прописан ни Путиным, ни Медведевым. Можно ли считать действительно. Есть причины Главы... языков, если не, не подписаны. Вы имеете в виду, что там печать стоит, в Да. А нет, печать стоит, но подпись там нужна. Но если пишут, например, вот я же не буду писать, что я Павел э, Филимонов, да, и все. А у него просто Д. Медведев. А кто такой Д. Медведев? Дима. Э, там что еще? Даним. Денис. Просто рано или поздно вас спросят, кто же... Часть. Все понятно, рано не поздно. Ваши точки зрения нам понятно. Так, давайте тогда по, по вашему вопросу, да? А, вот. да? Значит, мы подготовили также изумление. Поэтому уже по-другому, да. Угу. Значит, мы сейчас а, вам. Повестка была ну, да. с Сейчас. Да. Вот. Мы, хорошо. значит, по повестке подписали. А, значит, да. сейчас я читаю на камеру, жаль, звучит. Да. Да. Так, да. давайте. Ну, не иностранный Мы агент. Да, так, давайте я зачитаю, значит. Uh -huh. Так, Пермская область, Кунгурский городской Совет народных депутатов исполнительный комитет, 617-470, РСФСР, СССР, город Кунгур, Пермская область, емайл кунгур исполком собака mail точка ком, исходящий номер ноль ноль там был номер 01, uh -huh. следующий ноль ноль uh -huh. от 20 января 2020 года, Паутов Герман Александрович, это вы? Uh -huh. Значит, не можно посмотреть, что у вас Может у вас поменялось? поменялось. Пожалуйста. Паутов Герман Александрович. Действительно, 20 марта 2021 года. Будем на 2017 год. Компитан, Должность от первого полномочного урха. Павлотов Герман Александрович, физическому лицу по паспорту РФ, ОУОУР, межмуниципальный отдел МВД России Кунгурский, 617-470, город Кунгур, улица Октябрьская, 30, ОГРН-102-5901-888-800, -88 ННН-59-17-101-993, ДУНС-номер. 36.23.00877 SIG-9229. Уведомление. Доводим до вашего сведения, что в соответствии с общей декларацией прав человека, принятой резолюцией 217А Римская 3, Генеральной Ассамблеи ООН от 10-12 1948 года, границы СССР, сложившиеся по итогам мировой войны, не подлежат изменению. Конституция основного закона Союза Советских Республик. От 07.10.1977 года Конституция основного закона Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, от 12.04.1978 года его исполнение референдума Союза Советских Социалистических Республик 17 марта 1991 года, решение которое является окончательным и имеет обязательную силу на всей территории Союза Социалистических Советской Советской Советской Республик. Совету народных депутатов РСФСР и Исполнительному комитету СНД РСФСР в городе Кунгуре и Кунгурском районе Пермской области РСФСР в составе СССР не относятся к полномочиям, а также всем гражданам СССР не входит в компетенцию давать разъяснения или объяснения. Для всех сотрудников от имени юридического лица МО МВД России Кунгурский зарегистрирован по адресу 617 470 город Кунгур, Улица Октябрьская, 30, Российская Федерация, код 622. Имя основного ответственного списано с сайта «Юфик». Андрей Михайлович Грязнык, сайт «Юфик.де», ДУНС, номер 362300877, Си код 9229. Все сотрудники МО, МВД России Кунгурский Кунгурские являются гражданами СССР, не выходили из гражданства СССР и не принимали гражданство Российской Федерации в России». Согласно фальшивому паспорту, РФ являются недееспособными, которые действуют от имени юридического субъекта РФ против граждан СССР, несут уголовную ответственность по статье 64 УК РСФСР «Измена Родины». Довести и ознакомить до сведения всех руководителей, работников, граждан с данным уведомлением. Председатель Совета народных депутатов РСФСР В.А. Попов. Председатель Исполнительного комитета СНД РСФСФ П.В. Филимонов. Исполнитель И.Г. Майдановская, Немайл, Кунгур, Исполком, собакогмайл.ком. Вот. Данное постановление это для вас, это вот то, что вы да, хотите хорошо. с нас что-то там да, опросить, объяснить. Туда, давай, да, грязных потом да, да. да, через нужную часть а, вручили. Можете отметку сделать, чтобы у нас получили наверное, мы пишем, что это, вы в данном ответе в почте написано, если у вас хотя попросить. Так, да, это вы мне пишите, да? Видите, ну, mm -hmm. статья Конституции. Конституции. Нет, вот, Ну Там не войдет, здесь можно. Здесь получил а, число, а число нет, все получил. Видите, статья Конституции Российской Федерации, вся власть принадлежит народу, а не олигархам. А это мы еще дополнительно обрезаем, скажем. Не, номер Так, это не... Да, чем мы это возьмем? На эта печать должна стоять в откуда это? Вот это у мигрантов. У мигрантов сейчас, вот это вот. сейчас такая печать у мигрантов стоит. Так у вас Я в принимаю... удостоверениях даже мигрантская печать. Нет, нет, нет. Ну все службы. службы, как службы, которые у них нет, вообще... У них она едет, вообще. В априори а, не чем он, чем он, а, а, -а, -а. а должность еще можно да? а, Нет, здесь единственное. На ну, обману, здесь ты пишешь же, что ты. Да, здание, что. что мы сыграем. Звонил бывший депутат городского совета народный депутат 919 это последний наш депутат с последнего созидан И нас незаконно отстранили. ну я тогда еще старший сержант был или страшной что-то вроде я уже не помню раньше же милиция тоже депутат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 у нас его удостоверение было написано МВД Пемского от Истолкома, исполнительного комиссиона. Кто имеет права отменить? Сначала собираемся созыв народных депутатов. Они только могут отменить. Кто написал такие заявления? Есть у вас боятся? Да, нет, нет, мы конечно. Нас все, бояться, нет, почему? мы ну, Бесерт, все боятся. Нас считают Мы всем предлагаем? Все, боятся? Нас считают экстремистами? Все, давай. Все, Все, давай. Все, давай. Все, Все, Все, забег. Забег. Все, давай. Все, все забег. Забег. Досправление. Досправление. Досправление. Досправление.